В этом уроке я обязан еще раз вам напомнить про стопы и профиты. Выделю его отдельно, не буду долго вас задерживать, потому что мы еще их будем рассматривать отдельно, когда будем уже по стратегии говорить, по каждой. Но запомнить вы должны следующее. Стоп это гарантия вашего выживания на биржевом рынке. Если стоп вы не ставите, ну в голове или на рынке, то это все приведет, может привести к катастрофе. Если вы ставите стопы, то какая бы у вас ни была стратегия, хорошая и плохая, то вы будете умирать как бы долго и болезненно. И это есть возможность, если вы будете долго присутствовать на рынке, найти свою стратегию, если вы не будете ставить стопы. То есть профит – это менее важное понятие, чем стоп. Для Скальпера профит – это возможность ну, забирать свои деньги. То есть, И если у вас много сделок, вы должны не пересиживать. То есть профит тоже должен быть короткий. Вот если вы какой-то тренд и э, в каких-то долгосрочных стратегиях участвуете, то там важно сидеть, сидеть до последнего, пока уже видите, что рынок не начинает разворачиваться. А вот здесь для скальпера пусть взять маленький кусок. Если все хорошо, вы еще раз войдете и еще раз возьмете кусочек. Вот скальпер должен резать куски. Это будет возможность работать ему на любом рынке, независимо от того, глобально он растущий, падающий. И микротренды всегда проще найти. То есть на тренде зарабатывать проще. Для скальпера это микротренды, там для э, каких-нибудь высокочастотной торговли это вообще микропипсы. Там как бы любое движение в какую-то сторону, и он его может забрать. Э, то есть здесь не нужно пересиживать. Есть стратегии, которые не имеют профита, а есть обратные сигналы. Но для скальпера это все-таки гораздо реже, потому что все-таки скальпер закрывается и потом ищет новую точку для входа. А есть да, более долгосрочные стратегии, они могут подразумевать отсутствие профита, отсутствие нот-стоп ну, обязательно, отсутствие профита и обратный переворот. В принципе можно работать без, стат, без стопа, например, там классическая такая стратегия две скользящих средних. Вы работаете без стопа, но просто когда скользящие средние пересеклись в обратную сторону, у вас возникает обратный сигнал. То есть вы всегда в позе, вы всегда в позиции, всегда в рынке. Для скальпера это обычно не так. И еще важное такое замечание, если у вас фиксированные стопы, то как правило робот это будет делать идеально за вас. То есть если у вас есть фиксированный стоп, который вы по стратегии должны ставить, поручите это роботу. И вы тогда одно звено из своей головы выкинете, вы будете знать, что у вас стоп стоит, а ваша задача только профиты забирать. То есть вот такая возможность есть ей можно пользоваться. на этом все спасибо!